Тадам! Всем привет, друзья! Мы находимся на канале GoPlayGames, Games. Мы продолжаем наш Long Dark. Мы находимся в бункере. Находимся в бункере. И у нас, и у нас, и у нас äh... мы можем нести 50 кг. Все еще это замечательно. У меня были какие-то планы, я уже о них забыла. Я уже забыла, что я хотела делать, что я не хотела делать, что нужно, что не нужно. И я... уж все, нафиг забыла. Будем решать проблемы по мере их поступления. А где я вообще нахожусь? А что мне вообще надо? Мы всех людей спасли. Где я? Где я? А где я? Та-та-та-та-та. Где я? А, вот тут, вот я. запасли выжив ⁇ Вот, я хотела, наверное, дойти до сюда. До сюда. И дойти до туда. Туда, сюда. Прийти сюда. Значит, план остается в действии. Мы идем сюда. За выжившим. Скидываем товарища. Идем сюда. Потом сюда. Короче, Короче как-то так, все. Действуем по плану. Я очень надеюсь, у меня вот сейчас прилетела шальная мысль в голову, что если мы спасем выжившего, куда нам вообще идти-то, что как только мы спасем выжившего, не закончится ли вообще вот эта вот вся серия, э Это глава. Сейчас у меня вот возникла такая вот спорная мысль в голове. Очень надеюсь, что нет. Да, все, мы правильно идем. Я очень надеюсь, что ничего не закончится, потому что я хочу и рыбу посмотреть, и в еще один этот самый залезть. Я не собираюсь это все так просто оставлять. Это мне все надо. Это я все хочу. Это все мне. Тем более, развинтить еще одну. Еще один слух. Это же просто прекрасно. Это великолепно. Это шикарно. Это я очень этого хочу на самом деле Я хочу посмотреть на эту рыбешку На оленя мы посмотрели На бигфута мы посмотрели Теперь осталась только рыбешка а О чем мы еще развинчивали? А, пещеру находили Ну Шикарно же Я считаю, мы прекрасно справляемся Мы даже вот сейчас, несмотря на то, что мы можем нести А мы тут были? Кстати Я не помню этот дом Я его не помню я его... А, нет, помню, я его могу не помнить, потому что сколько... Я где-то неделю, наверное, не играла в Long Dark Сейчас работа идет, все, да, и все, все, все, да, я тут была, все, я пошла обратно. Сейчас работа, все, вот это вот, я не... Я, я не знаю, как я буду совсем справляться, но, тем не менее, шоу-мазго Как ни крути, нужно продолжать все делать. Нужно успевать, нужно стараться как-то с этим, с этим. Ух ты, это что? Получен значок. Упа. Опа. Прям интересненько, любопытненько. Значок. А на что-нибудь этот значок влияет, Интересно. Любопытно. Так, это пропавших найти. А что, что это? Может тут где-нибудь? Байки, да, это я знаю. Травма, бла-бла-бла. Люди, места, предметы. Используются... А что значит проверить? А это, типа, мы покрутить можем? Хера себе! А вот это вот проверить? Мы же его отдали, правильно же? Да. Мы его отдали, получили... -по... Да. Прикол. Ну, ладно, это не страшно. Блин, метель какая! Мы замерзаем потихонечку. Потихон... То есть, пока мы еще смотрим предметы, чтобы мы не делали, короче... Если мы не на паузе, время идет. Интересно, этот значок на что-нибудь влияет? Так, это мы, получается, мимо дома Моли проходим? Она так, что, с нами не разговаривает больше вообще? Она обиделась? Вот, заперлась. Молли! Или как ее? Я уже Молли зовут, правильно? Алло! Тут метель, я замерзаю, я умираю Помоги, спаси Так, туда Идем туда Нам, У нас остался последний выживший Что, что это? А, это желудок у нее был Господи, я аж не поняла, что случилось-то Так, это у нее был желудок Метель ужасная Так Я хотела закончить свою мысль У нас остался последний выживший Где он там? Вот, уже уже можно, можем начинать искать выживших после выжившего как раз. Надо будет распланировать все, как мы будем действовать в дальнейшем. Ну, карта огромная, действительно. Блин, у нас температура, она просто уже ушла. У, ушла. Да, плохо, плохо дело. Ну, там возле выжившего костер должен быть, по-любому, да? же Туда прямо? Я, даже если сейчас буду стрелять из ракетницы нашей, я не увижу человека. Я его не увижу, потому что, блин, холодно, мать его. А, не холодно, а метель, метель, слишком сильная метель. Так, мы почти пришли. Почему при беге она не разогревается? Потому что пока бегаешь, реально становится жарко. Так. Я почти пришла. Где-то здесь он должен быть. Я не вижу. Да, я вот тут, -вот, я пришла. Сюда. там? Мне показалось. Походу придется стрелять, реально. Вот тут придется стрелять. Ну давайте стрелять. И без перчаток. Ну... шикарно. Далеко, кстати, от центра на на на сей раз, или нет? Вижу, вижу, вижу, бегу, бегу, бегу, бегу. Чувак, ты, главное, держись. Так, где-то там. Где-то вот-вот-вот-вот здесь. Надо его как-то обойти. Блин, у меня уже здоровье пошло уменьшаться, это плохо на самом деле, это очень-очень плохо. Я поняла, что чтобы получать бо больший бонус для переноса тяжестей, нужно много спать. Надо прям очень много спать. Ух ты, как тут много... А, это... Господи, это меня увело куда-то в сторону. Так, обезболивающее. Нам не нужно обезболивающее. У нас уже есть. Так, пакельная ракета. Так, тоже. Забираю. Ты, чувак, как? Чуваку плоховато. Но он возле костра, это уже хорошо. Надо убрать. Осматриваем. Надо его, значит, наверное, напоить по-быстрому. Надо посмотреть вообще, сколько у меня у меня мало... А, это лечение. Надо посмотреть, сколько у меня воды осталось. Блин, я бы на самом деле тут сейчас сама бы осталась поспать. Надо проверить, сколько воды, воды, воды, воды, воды. У меня три литра воды. А, пожрать она хочет у меня, пожрать. Едим, пьем, ложимся. Нужно тут а, реально полежать. Шоколадки. Так, это нам не нужно. Они испорченные. Вот это вот тоже не нужно. Ты что сделаешь? Зачем ты открываешь? Я, Я же бросить нажала? Я же нажала бросить? Ты же ее не съела? Я нажала бросить. Блин, а вес начал немножечко уменьшаться. Надо сейчас а, сожрать что-нибудь, да? Да, есть пить надо. Есть пить, есть пить, есть пить. Сгущенка это замечательно. Ну давайте съедим паек. Давайте, да, жрать паек. Но ну, шоколадки они немножко весят, это прямо радует. И пить, попить, попить. Что мы можем попить? Мы можем, знаете, что сделать? готовить мы сейчас приготовим чай чай-чай-чай-чай-чай-чай-чай чай, чай чай, чай, чай, чай, чай, чай. чай. Вот, он, вот он вот он вот этот вот сейчас смотрите мы приготовим чай расстелимся да да да сейчас мы поспим с тобой тихо выпиваем чашка горячего чая, нам поможет спать Зачем ты открыла, скажи мне, вот эту вот банку-то. Объясни мне, пожалуйста, женщина, для чего ты... Вот, этот уже начал набирать себе жизнь. Мы сейчас расстелимся. Расстелимся, говорю. Костер бесконечный, нормально. И ляжем спать. Часиков давайте на 10 ляжем спать. Слушаем, слушаем, слушаем. Прекратился. Все нормально. Я надеюсь, чувак не сдох. Чувак, же ты жив? 90. Же, оботрвалась я. Я не это было жаль. Ну И прекрати арат. Все хорошо. Я упс Так ладно, это выпиваем. Что-то там как есть хочешь? Okay. Да блин, да, давай обезбола. хочешь я тебе дам обезбола? Что у тебя? Ожог, обейсбол, а, а да. Значит обезбола а ей пройдет. Он злой какой. Обейсбол, а обейсбол, а а бейсбол. Кстати надо взять, тогда получается обезбол а У меня обейсбол а не осталось чуть-чуть. Использовать, да. И вот это а. нужно. Ты рукой что ли туда стала, правой киси там? Дайте, я не знаю, энергетику сжахнем, я хотя бы посмотрю, что это дает. Стишай встал. что ты там ворчишь? Ой, я не могу. Я случайно и не хотела. Мы Я рукой сюда. наступили в костер. Ну, бывает. Бывает. Так. Мы всего нажрались. Мы всего этого It's сделали. Okay. Я даже энергетика храпнула. Okay. Надеюсь, ей плохо от энергетика не станет. Теперь пошли отсюда. О -о -о. Бегать не можем. Ну, это, конечно, да. Интересно, а может, мы под адреналином сможем бегать? Может, под адреналином, получается, завалили этого самого медведя? Может, и бегать сможем? Ну, Что-то как-то про проверять. Не особо меня тянет вот эту версию. А у нас что с, с собой? Я пытаюсь вспомнить, у нас с собой револьвер или нет. Но она до сих пор, кстати, может нести 50 кг. У нас э, с собой 40 с чем-то килограмм. Прям вот совсем чуть-чуть. такая маленькая. Прям теряется чуть-чуть. Совушка угукает. Мы уже тоже как соу совушки. я в последнее время я стараюсь быть жаворонком. Я вообще сама по себе сова. Да я твою налево. Ой, сейчас мясо натащу. А, у нас револьвер. Хорошо. Ну, суки, где вы? Простите. Где-то оттуда бегут. Где-то там. Вон-вон-вон, вижу. Вон глаза блестят. Давай, иди, иди ко мне. Давай, давай, давай, давай, давай. хреневшая тварь! Извините, я очень злая. Ну давай. Так. Ну давай, идите сюда. Но... Ну. Еще один остался. Ты прекрати заряжать, прекрати стрелять, дура, ёб твою мать. Заряжает она, стоит. Я причем уже нажимаю на все кнопки, она а это, ни в какую. Иди сюда, давай, иди ко мне. Тут... Где он там? Что ж ты не сдохнешь, ты тварь? Потеря крови, ну, замечательно, меня хапнул. Нужна аптечка, да подожди ты с своей аптечкой. Все, я думаю, они больше не вернутся. Во-первых, вот эту вот нам нужно использовать. Э, нет, тогда вот на эту вот. Бля, -а -а, женщина. -а -а. Нет. А что нам нужно на потери крови? Просто бинт использовать. Да. Главная боль. А? Так, я-то думал, сейчас я волков быстренько это пораскидаю. Ткань, действие. Ну, что делать? У нас осталась, получается, одна ткань. Правильно же? А что ты уставшая такая уже? Она уже какая-то уставшая, там уже все. Так, всё. это мы не выстрелим в него, я тебя очень прошу. Так, все, нести. Волки к больше к нам не вернутся. Серые твари. Потому что на мне ваш друг! Я ношу вашего друга на себе. То есть, они отпугиваются, в принципе, хорошо. Если ты носишь на себе волчью шкуру, это просто замечательно. А, вот вон, вон костерчик, я вижу, уже куда идти. Так вот. По поводу жаворонков. Я же сейчас это пытаюсь вставать пораньше. Я встаю где-то в районе 6.37 утра, стараюсь ложиться, я тоже стараюсь где-нибудь -то часов до 11. Зато.. Нет, реально. Народ, как бы. Чувствуешь себя намного лучше. Во-первых, день становится такой длинный, прям длиннющий. ты такая... Да-да, пищите, упискивайте отсюда! Вот, день становится таким длинным, и ты сидишь такой, фига себе, как много всего можно сделать. Ты что-то сказал? Я просто пока бубню, я не слышу, что происходит. Ну, в плане, мне это выше отдает. я вроде бы слышу, что что-то происходит, но громче всего я слышу просто свой голос. Нет, да? нет там никого, никто не пищит на меня больше. Да, там в боке пописки. Так вот, чувствую себя реально. Нам... Вот так вот мы можем пройти, да? Можем вот тут вот так. По идее, мы можем вот тут вот так вот срезать. Пойдем. Вот. Чувствуешь себя гораздо лучше, у тебя удлиняется день, получается, ты офигеваешь от того, какой он длинный, и как много всего можно сделать, и при этом тебе не хочется сдохнуть, тебе не хочется спать просто постоянно круг круглосуточно все время. То вот есть если ты усилим воли как бы соблюдаешь этот режим, у тебя как бы все в порядке становится. Правда, у меня не дай бог я немножко где-то пересижу, если вдруг вот вечером. График у меня сбивается просто на щелчок пальца, и дальше я уже буду как зомби. Это очень тяжело, на самом деле. Так что смотрите. Вы можете исправить свое состояние, так скажем. Сначала очень тяжело это все исправить. Очень тяжело. Никто не уходит за мной. Вроде нет. Не... Вроде никого нет. Вроде все нормально. Сначала, реально, очень тяжело это все дело исправить, ты, получается, просыпаешься в 6, и уже где-то к 6 вечера тебя начинает рубить адово. Но если ты с этим справляешься, там вот буквально несколько дней такая фигня происходит, если ты с этим справляешься, то как бы потом уже пофиг. Потом уже все хорошо у тебя происходит, и ты держишься вообще просто замечательно. Ты высыпаешься, ты, ты сам без будильника встаешь утром в шесть без будильника, а? Слабо. Но ну, единственное, да, нужно ложиться вовремя. Нужно вовремя ложиться. Где-нибудь желательно, часиков в десять. Так, тихо. Ложи! Фу, сказала тоже. Ложи, е-мое. Клади. Я тебя вижу, сука. Давай. Но, ну. ну давай! Ну давай! Бегут, бегут, бегут, бегут, смотрите, суки! Вот тебе еще в жопу! А Вляху ему! Выстрелил, все вроде разбежались. Давай, давай, вали! Пошел, пошел вам, пошел вам! Что-то они реально мне не удается их убить. Еще один бегает. Вы разбежались или что я не пойму? Вы своими сейчас тут перегониками меня тут нервируете. Ладно, берем. Потащили. Так, у него единственное сейчас температура падает. Ему холодно. по идее, должны справиться. Потихонечку. Пашка сейчас немножечко разболелась. Я просто уже какую серию подряд записываю вообще. Вообще. Где-то там пищат бегать, носится все еще Вот Потому что я как раз сегодня начала лайер Софер еще записывать У меня это все, естественно, записывается заранее Записывается сразу большим потоком Потому что в будни мне записывать времени нету Вообще нету, то есть абсолютно нету Там все по нулям просто совсем Поэтому записываю я, стараюсь записывать по субботам. Но в эту субботу не было, блин, вообще никак. Никакой возможности это записать. Что и записывать в воскресенье, блин. Не надо, я сейчас с самого утра сижу и фигачу. Что ты там? Вот, так что как-то так, такие пироги. Ноги его, ноги. Сейчас мы дойдем, подожди, там чуть-чуть осталось, прям вот уже, вот, я вижу. Получится, получится, получится. Так, он сильно хочет пить, то, что у него упала температура, это ничего страшного. Не сдохнет, по крайней мере, его здоровье мы контролируем, мы следим за этим делом. А у нас со здоровьем тоже не очень все хорошо, у нас волки атаковали. На это как бы фиг с ними, мы их вроде распугали. Обидно, что только распугали, они а перебили. Вот реально, я бы еще бы себе сука. Они же мне наверняка сейчас куртку подрали мою волчью. А Если подрали волчью куртку, значит надо что-то... На на на нужен труп волка. Надо убивать волков, короче. Сдирать их в шкуру и носить. Блин, ааа, Да, то не получается ничего. Ну, пока что мы идем он. Прям волки все еще бегают там сбоку, я слышу, как они там скулят, убегают. Прям очень-очень тихо, я сомневаюсь, что вы это слышите, но я, я прям слышу. Прям буквально край уха. Так, где-то далеко-далеко скулит волк и убегает. Теперь с другой стороны. Либо это волк, либо птичка какая-то, я уже не знаю. Какая есть птичка, которая может скулить, как волк? Я еда, вам погибли. Птичка как волк, которая скулит, да. Чирикает, чирикает, как скулит волк. Не знаю, я там никого не вижу. Вроде никто нигде не бегает. Но они вроде да, так да. Ш -ш -ш -ш -ш. Блин, а может вот тут табать реально? Где мы? Бунтаун кого-то слышу. А, это птичка, это уже птичка такая, такая, любопытная птичка такая. Птичка, которая делает... Что ж такое? Я уже что-то в последнее время давлюсь. А, да не но, я знаю, у тебя с жизни столько, что ты вот реально можешь меня понести. По-хорошему. Ты согретый, сытый, напоенный, все у тебя нормально, не переживай. Я не понимаю, то ли это реально птичка какая-то, которую делает. -ху -ху -ху", либо это волк, который -ху -ху", <связано> убегает. Что-то там нехорошо. Мне кажется, ликостер от самолета стал больше. Вообще он уже должен был поток тут раз 30, блин. Тут, тут такие метели были, вокруг еще снег. Чему там гореть? Ну окей, там спалил пару елок. Хорошо. Ну, мы видели, это, в принципе, там пустырь, блин, там ничего нету. Да, ты! Я волков слушаю, которые <смех> делают. <смех> волки, вот такие вот. Волки, очень интересные волки. Может, они там занимаются каким-нибудь непотребством. Кто знает, кто знает. Кто, кто этих волков знает? Господи, как же долго и то это У меня шутки уже кончаются. Если это можно, конечно, назвать шутками. <смех> Нет, я стараюсь, я стараюсь как могу там, Украсить, скрасить Как-то вот этот вот весь Дурацкий поход М Музыка еще такая унылая Воет мне прям в ухо И вам, наверное, тоже в уши соушка там где-то укукает Это мне еще что-то бубнит Этот мужик бубнит ну, мы молодцы, мы всех спасли. Нам осталось развинтить э, еще одну э, историю. Про рыбу. Про рыбу на пруду. Для этого, наверное, нужно создать удочку. А что у нас есть для удочки? Для удочки у нас есть... Ничего. Ну, в принципе, можно полазить по домам, найти... А, или нахрена лазить по домам? По идее, там на пруду уже все должно быть. У нас есть ветка. Нужен только крючок и, получается, леска, правильно? И все. По идее, там реально все должно быть на месте. Там все должно быть. Прямо, ну вот, на пруду этом. Наверняка там будет какой-нибудь домик. Еще что-нибудь в этом роде, и там, наверное, можно будет пошариться. Если нет, можно, кстати, сейчас, да, взять вот эту вот э, палку, э, которая, ну, под удочку мы можем сделать. Можем взя взять палку. Мы можем сейчас пойти, ну, сейчас кинем чувака, пойдем в бункер. После бункера пойдем как раз э, разматывать вот это вот, то, то что нам, вот there? это вот, да. Да, <laughs> э, вот эту вот историю. Папа, помоги. Вот. Что у нас там? Все нормально. Вот. Такие пока у меня идеи планы. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим. Так, там вроде всё... А что мне нужно еще в этот дом дотащить, кстати? Нам топливо туда не нужно больше, правильно же ведь? Топлива не нужно, нам... А, нам полен пан... нужны. Всякие поленья, всякая вот эта херня нам нужна. Ну, блин, конечно, если вот так вот сжечь, блин, то вам ничего не хватит. У нас там лук, кстати, валяется, если, если вдруг что, валяется там лук. Ну, я не знаю, нам, наверное, лук не нужен, мы уже столько всего облазили, столько всего налутали, столько всего получили. Что я думаю, что нам это. Куда? Все, притащила я вам еще одного чувака. Мне значит, просто вот кровать, чтобы я тут полежала, отдохнула возле костерка, мне не дают. Зато вот. этим вот всегда все готово. Все хорошо. Да почему ты -то тогда криво как-то бросаешь? Как, я не знаю, кусок мяса какой-то. Я все нашла. Что нужно? Отнесить припасы на кокшерках, тайник. Джоплина, чтобы найти больше припасов, не обязательно, тайник Джоплина. -а, а, это вы хотели, вот что. Они хотели, чтобы мы припасы из... Что мне нужно? Топливо, анестетик, анестетик, анестетик, анестетик, анестетик, это вот это. А -а антисептик, господи. Еще два антисептика им нужно. Антисептики, кстати, я тут нигде же ведь не выкладывала. Антисептики. Что я себе только с этими антисептиками не делала? Так, там уже дрова. Дрова им поскидывать надо. Дрова. Антисептики. Им нужно. Нужно нарыть антисептиков себе. Ой, антисептики дрова. Что у меня тут есть? Давайте посмотрим. Вот это вот у нас кажется с дровами, да, связано? Да, да, да. Вот так вот. Давайте мы передадим три штуки. Осталось немножко. Одно полено мы оставим себе. Мы можем выйти, кстати, сейчас просто тупо бревна порубить. И как бы хрен бы с ним. Принесем, отдадим. У нас топор же есть с собой? Сейчас чихну. Или не чихну. Сейчас, сейчас. А? Нет, сейчас. Не топор. Есть топор у нас. Помимо топора у нас еще... Ничего. Еще... А, вот вот эта вот а, сухая молодая береза заберем. На всякий случай, чтобы было. Так, патроны это у нас есть. Mm -hmm. <регионные> Кишочки давайте тоже скинем Так, вот это вот тоже скинем Пока это не нужно не, ну, нужно, но не обязательно <регионные> Что мы еще можем скинуть? Это что? Рыбацкий свитер какой О! О, кстати, охерительная тему, Я же хотела с этим как раз разобраться 96... Вот это надо разобрать. Кстати, действие разрядить. Мы, короче, его сбрасываем. Все. Звуки-то такие, конечно. Вы меня простите, за такой коломбу. А, патроны для ружья... За такой каламбур, конечно, простите. Ну, ё-моё, звуки такие пипец. Так, 25 патронов для ружья. 10 в самом ружье. Это, получается, 35 патронов. Тут у нас, получается, 27 патронов. Правильно? Ну, давайте пока с револьвером походим. Торопиться нам не нужно, в принципе. Мы можем, знаете, что еще сделать? Мы можем вот эту вот канистру с горючим выложить. И вместо канистры с горючим себе закинуть вот это вот. И не париться. Что мы еще можем сделать? Мы можем еще пока что сделать вот так вот. Вот этого нам, по идее, должно хватить. Ну, я так, я сейчас чуть-чуть подразберу себе тут. М -м -м, быстренько прям. Прям, прям, прям. Хоп, хоп, хоп, хоп. А, свитер я хотела, посмотреть, Свитер, свитер, свитер, свитер. Мы же там набрали... Да-да-да. А! а, и штаны у меня хорошие. И свитер клёвый. А я его не одела разве? А я, по-моему, это все одела и сохранилась. Нет, разве? Так, это носить. И свитер... Свитер. витером он, по-моему, покруче будет, нет? Вот сюда мы его так сейчас так Оп И носить И теперь давайте мы попробуем Кань нужна Нужна ткань? Конечно же нужна ткань Ну сейчас мы вот это вот Да? Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да Это мы разберем Давай, собираем Собирай, собирай, собирай Собирай, собирай Сосределена снега To drink. А, она пить хочет. А я что-то не принял, что она про снег начала говорить. Она, это, видимо, намекала на то, что нужно потопить снег и попить. Так, давайте ремонт. Давай. Чиним, чиним, чиним, чиним. Ну, терпи, терпи, женщина. Терпи сейчас мы это. 90%. Плохо, плохо. А сколько ты даешь? Сколько ты... Даешь, свитер. Два и ноль, свитер. Я считаю, это вин. А? ну Надо, значит, да, э, где этот свитер? Порвать. Все, рвем. Собираем. Этот свитер, значит, такой себе. Надо, надо попить, поспать и э, идти в бой дальше. Хорошо, хорошо, хорошо. Блин, у нас только одна ткань. Это плохо, а?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 Потом сбросим. Просто, чтобы тут не мешалось. И, и где мне тут лечь? Возле костерка! Я хочу уйти! Ты мне мешаешь! Да, ё-моё! Ладно, я лягу где-нибудь возле кошлета. Ладно. Не, не буду пытаться там выговорить это слово, то, что я хочу выговорить. Так, выпивай. Так, дальше э, чуть-чуть еще поесть. Ну, давайте закинемся вот этим вот, всяким. Потихонечку поедим. Батончик все сожремся и нормально будет. И вот это вот давай батончик. Кто там храпит прям так сладко? Так, все, мы нажрались. У нас согревание. Более лучший отдых. Поэтому мы сейчас вот часиков на 12 храпанём. Блин, как ей вправить график, ё Теперь мне интересно, как ей, блин, править грёбаный график. Так, более эффективный отдых, замечательно. Она-то спалась. Нам теперь нужно попить, во-первых. Просто попить. Так, дальше нам нужно кофейку хряпнуть. У меня все, кофе чуть-чуть осталось, прям, да? Готовим кофе. А, что-то я еще хотела. А, нужно снегу натопить. На натопить снегу. А хотя зачем? Зачем? Нам сейчас это не надо. Нам все равно сейчас нужно... Ночь только начинается, и мы, и мы такие выруливаем. Так. Я хотела повыкидывать всякого говна. Я хотела выкинуть говно. Э -э, вот это вот, например, я хотела выкинуть. Банку у меня там какая-то была. Или нет? Ладно. Нет, банку мы выбросим. Потому что мы все равно будем что-нибудь жрать и вскрывать. Ну, вот персики нужно сожрать, к примеру, да. Ну, будем вскрывать, банк у нас будет по-любому. То есть, как, как ни крути, она у нас будет. Нужно починить вот эти вот штаны. Сейчас быстренько мы их отремонтируем и уже побежим. Сука! боже вот ты, сука! Женщина Устала, снизилась Ну, хотя да, это спасибо Так, выходим А, я забыл посмотреть ээ, Что у нас с курткой С курткой нашей волчь а, кстати... а, перчатки, они мы мне погрызли Сволочи Сволочи Ладно Так, вот он тут рядышком прям Это нам нужно перейти Вот а, через мост Переходим через мост И получается на той стороне Правильно? Да Вон на той вот стороне То есть через мост и на той стороне Рядышком прям, совсем рядом Это прям замечательно Там есть все, а сколько у нас килограмм сейчас? 35 кг у нас сейчас А, ну, а нести, можем, мо нести можем 50 Мы еще можем себя забить на 15 килограмм А что нет? Я считаю, что это очень даже неплохо Что у меня там, а, фигня какая-то так, вот тут дом, дом, э, нам нужно прям за него, куда-то, куда-то, куда-то туда прям, да? Ага, даже вот так вот как-то, вот, вот, вот так, где-то где значит, на возле, возле тех... Я пытаюсь быстро-быстро сказать, быстро сформулировать свою мысль, мысль несется, а вот... Челюсть не успеваешь все это дело проговаривать возле вот этих вот скал. Где-то вот тут должно быть. Вот. Только не сверни себе ногу, я тебя умоляю, женщина. Где-то здесь. Так. Вот так вот. ⁇ -мо ⁇ Как туда пройти? Как-то, как-то... Сколько времени нормально? Я сейчас Эй, ну давай, забирайся. Где-то здесь. Где-то здесь. Где? Где? Еще туда. Еще чуть-чуть туда. Где-то... Вот тут, вот, да? Наверное, как-то наверх надо. А, вот он, вот он, вот он, вот он. Вижу, вижу, вижу, вижу, вижу, вижу. Залезаем. Ай, хорошо. Ай, хорошо! Ой, замечательно! Ой-ой-ой! Хорошо! Хорошо! Мы молодцы! А, это был последний бункер. Оставить запас для выживания. В смысле оставить? Какой оставить? Забрать! Так, давай! Достаем. Эй! Я зажечь хотела лампу! Вернись, дура! Ой! Я хотела зажечь лампу! У нас же лампа зажигается как? Вот, вот, вот, да. Зажигается точно так же, как и выходит из дома. Вот! Ага! Вот поленья. Ух ты, ё моя. Ну, мы, короче, теперь можем нормально так отстреливаться ракетами. У нас опять. У меня сейчас лицо тресит просто. Ох, да. Так, порвать надо. Так, так, так, так, так. Армейский пак. Сгущенка. Пак. Энергетик. Не знаю, нахрена. Пак. Соки, соки, соки, соки, соки Блин, я сейчас половину выложу, не пусть Кофе 34% Я не знаю, 34% Есть ли смысл? Я боюсь, короче, его брать не буду 86 беру Ну вообще кофе нам нужен 62 Вода, вода, вода, вода нужна всегда Томатный суп Отлично Отлично. Так, это мы уже все осмотрели, да. А, дальше. Хорошо. Замечательно. Прекрасно. Плохо. Плохо, плохо, плохо, плохо. В принципе, загорючу. Забираем все. Все, забираем. Все. Полена, берем. Берем. Не надо тушить. Ничего не ной. Все нормально. Таскала тут всех, таскала. Все. Это что за книга? Про Простая книга, хорошо. Думаю. Смотрите, у нас сейчас 55 килограмм. Тара-та-та-та-та-та. <связать> Это тоже не о чем. Ох ты, ё мое! Как хорошо. А мы смотрели. А, нет, еще не смотрели а вот этот контейнер. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Хороший револьвер. 95%, между прочим. Ракеты, ракеты. Блин, как тут хорошо. Как тут хорошо. Забираем, забираем, забираем. А где мы вот 30%? Это плохо. Это, однако, плохо. 30% это мало. This will come in handy. Потрепанная куртка дробосека. Калаческая канадская шерстяная куртка любимая одежды не только дробосеков, но и охотников. Ну, давайте поношенные армейские штаны. сверхпрочные и не сковывающие движение штаны с армированием колени. Просто созданы для боя. Не надо. I Поношенные унты, сделано по образцу традиционной обуви, обуви охотников. Кожа и мех помогут вам согреться и не помешают ходьбе. Вы будете легки на теплую ногу. Да, ну, Шерстяная повязка. А я не знаю, он как одевает ее на себя или что, что, что он с ней делает? Тут ничего нету, да? Мы все сделали. Отнесите припад в кухню, в Так, давайте поставим. Она уже двигаться не может. Ей уже тяжело стало. Так. У нас какие вообще штаны? А, э, ботинки я имела в виду. Я, я имела в виду ботинки. Что? Подождите. Д -д -д Дайте я оценю. Ноль девять. Уже носить, конечно. Блин, она у нас просто вот вся, вся хорошо одета. Это зимние штаны, новые штаны кары. Скопка с крепленными учатся защищать от легких повреждений. Наверное, стоит взять эти армейские. Я не знаю, может они потеплее будут. Сейчас тогда будем разбираться стоять. <LETRUETE> а вдруг они 2-0 дадут? А я не помню, мы с Маккензи какие носили штаны. Короче, в любом случае, давайте мы сейчас проверим все. Мы все проверим. Шляпу порвать. Собрать. Нужно посидеть. Сейчас. Подрать всякого. А мы, кстати, можем уже ведь? О, одела, надела. Хорошо. Э, что мы еще подрать? Вот это вот. Я п -п пытаюсь понять. Он лучше, чем? По идее должен быть лучше. По идее должен быть сильно лучше. Блин, для ремонта уже два куска ткани Два куска ткани Ну давайте рискнем Значит, вот это вот мы Собираем Бля, а почему только один, один этот Стоп Это я вот сейчас вот Сейчас бы я подрала Я подумала, что это свитер, блин Сейчас бы я подрала, а Сейчас бы я опять, блин, нарвалась бы нет, ну эта штука не лучше, куртки? Я, я думаю, что нет. Это мы тогда порвем нафиг. Тем более две ткани с нее соберется. Короче, нафиг. А, что у нас еще? Эти штаны, поношенные армейские штаны, я не знаю, они лучше этих? А, не, не, не, не с тем сравниваю сейчас. Вот с этим, с этим надо сравнивать. Ну, я думаю, должно быть лучше. Я думаю, да, короче. Где? А, вот они. Тогда собираем. Погнали. Вот это вот. Ремонт. Чидим. У нас. Что это было? А, это желудок у не был, господи. Это пугало меня. Там что-то на улице, что-то не пойми, что творится. Да, опять какая-то метель пошла. Что-то там происходит. Что-то там происходит. Так, все, вот это вот есть штаны армейские, да? Сейчас проверим, что там с этими армейскими шта штанами. 2 и 2.0. Нормально. Носим. Дальше. А, нужно починить вот эти вот. Черт не то. Где, где, где, где, где, где, где, где, где, где, где. Ладно, сейчас. Сейчас. Сейчас все будет. Ага. Интересно, а так ты сможешь чинить? Ну-ка, давайте проверим. Иди, я, я же все вижу, правильно же? Не вижу проблем. Чинит? Чинит? И можно лампу не изводить? О, замечательно. Так, это мы починили. Что мы еще можем починить? Кроличьей шубы у нас нету? Ну, шубы. Меха. Высушенная кожа нужна. Высушенная кожа. Мы можем отсюда собрать. <звы> Что, потух? Факел. Значит, нам чуть-чуть вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Что-то я, видимо, промахнулась уже. Ну где? Так, тихо. Факел. Факел я нашла. Так, не то. Не то, не то, не то. Погнали. Да, погнали дальше. А что я хотела? А, я, я разобрала это самое. Вот это вот надо. Так, Ремонт! Ремонт! Давай. Ремонтируй. Ладно, где мой фонарь? Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Где? Где я? Все, брось вот это вот. Берем фонарь. Забираем. По идее, у нас тут больше ничего нету. Мы можем это, весело задорно выходить. Подождите. А, котелочек, котелочек, ладно, А, тут мы смотрели? Как это так? Как это так? Так, антибиотики не надо. Антисептик надо. Давайте возьмем. Да-да, да-да, да-да, да-да, да-да, да Ну, вроде все. Так, выходим, нам надо ботинки починить. Интересно, а тут она сможет их починить? Почини, пожалуйста, ботинки. Я тебя прошу очень. Да, тут она починить может. Ика! Тихо, угомонить женщина. Так, собирать не надо, сто процентов. А, сколько дают, сколько дают, сколько дают? А чё ты уже мокрая-то такая? Уже намокла. Она уже все... Уже мокнуть начала. Так, а сколько? 2,5 дают, а? Я теперь вообще ничего не возьму. Так, нас, нужно напиться вдоволь. Сейчас, быстренько мы напьемся. Стоп, я что-то не поняла. А, вот это. Банки с соком это бросить. Блин. 35, по-моему, нормально. Я надеюсь очень, что 35 ты выживешь. Да. 35 нормально. пи еще. Все хорошо. Сколько у нас? 57 кг. Бревна надо забросить. Надо сбросить бревна. Если мы сбросим бревну, будет все зашибись. А, чуть-чуть я. Чуть-чуть на надо заканчивать уже. Надо уже заканчивать. Я что-то в Во путь вошла. Да, надо прямо учиться заканчивать. Нужно отдохнуть и готовиться мне к стриму. Потому что у меня сейчас, у меня 23 число. У меня сейчас в воскресенье. У нас сейчас будет стрим. По ддшечке. Так что смотрите, у нас по воскресеньям стримы. Обязательно заходите в 6 часов вечера. Да, по воскресеньям стримы. Я вот сейчас буду как раз готовиться к стриму. Да, сейчас будет у меня стрим. Все. спасибо большое, что были со мной. Что смотрели меня. Подписывайтесь на канал. Под... Да, оставляйте свои комментарии. Ставьте лайки. Все ссылки в описании будут под видео. Я то, вообще, какой -то сказал вообще, какую-то фигню Все ссылки будут, короче, в описании. Во, под видео. Я что-то что что какую-то хирню спарла. Всем спасибо. Всем пока-пока.